Почти три десятка команд приехали в Казань на первую игру Лиги КВН по Волжье. Москва, Санкт-Петербург, Махачкала – и это малая часть участников игры. Команды боролись за путевки в одну восьмую финала и возможность попасть в одну из телевизионных лиг-клуба веселых и находчивых. Фестиваль уже в 20 раз проходит в столице Татарстана, но концертный зал «Уникса» в этот вечер был полон. Казанский зритель возлагал большие надежды на команды. Я надеюсь, что будет очень много актуальных тем, это и, и кризис в стране, и погода. Не в Казани. В общем, все самое интересное будет обшучено, мне кажется, сегодня. Эмоции, веселье, весеннее настроение. Зима уже, в общем-то, надоела всем. Поэтому хочется весны. Конечно, было смешно. Море впечатлений, чтобы узнать что-то для себя, открыться по-новому, написать уже свои шутки. Жюри в составе чемпиона высшей лиги Дениса Дорохова и других известных личностей стало дополнительной мотивацией для участников. Градус волнения перед игрой был запредельным. Я эту игру очень люблю. И поэтому каждый раз перед игрой у меня где-то даже волнение за ребят. Это нормально, я считаю, потому что все-таки в жюри мы сидим не для того, чтобы их там пожурить в плохом смысле слова, а именно для того, чтобы найти новых звездочек, поэтому вот этот момент, он всегда для меня волнительный. Фестиваль был поделен на пять блоков. Каждая команда показала четырехминутное приветствие. За это время КВНщикам предстояло доказать, что именно они достойны попасть в сезон Лиги по Волжье. Жена застукала мужа за изменой, а потом поняла, что это ее последний шанс. На самом деле хочется пройти в сезон, но это как бы результат, и, собственно, ради этого тоже работаем. Но и работаем, чтобы самим было в удовольствии, и пытаемся прокачаться. На протяжении двух с половиной часов команда показывали свое творчество и смешили зрителей. В одной игре оказалось 5 победителей. Недовольных в этот вечер не оказалось. Уже через несколько дней будет объявлен состав 1-8 финала Лиги КВН Поволжье. Следующие стадии пройдут в Чебоксарах, Саранске и других городах нашего округа. А казанских зрителей уже 7 апреля ждет 1-8 финала Региональной лиги Республика. Салават Мухамадулин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.